Что? Нет, на, сам, на, на самом деле, после того, как Спасибо. мы там громко да. спели песню марионетки, Спасибо. Спасибо. нам прямо из зала сказали, что ребята вами здесь займутся. Это первое Это начало исключение. Да? Да, ну, песню марионетки сели, да? Слушайте, кстати, сказать эти самые рекомендации, Нет. как общаться с айфоном. А можно меня тоже а? почулить?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 коммунисты Рассказывай. Про будем Да, давайте. Давайте, я о двух словах, в общем-то, расскажу. Суд выходит, кто? Докладчик. Ночь перед выборами, это уже прошла, начался день. Соответственно, я была членом одного ТИКа с правом завещательного голоса. Ну, плюс у нас был комплект направлений и от СМИ, и от Яблока, как наблюдателей, как член с правом завещательного голоса. Вот. То есть, то, что касается нашего ТИКа, мы поехали сначала, во-первых, в наш ТИК, встретили очень хорошо, да, там прямо все без образов. Да, в Кемеру. Ну, первый Со второго тик. раза мы приехали туда. Ну, да, учитывая, что сначала мы приехали не туда, потому что с картами там полные проблемы. Вот, потом мы приехали все-таки в тот тик, и ну, как ни странно, такого, как в Алексине, не было. То есть сразу зарегистрировали, выдали мне мое удостоверение, после чего поехали на участки. То есть, в принципе, там, я не знаю, с чем это связано, но... А, да, вот на участке, кстати, вот раздавались такие приглашения там чего только на участках не было организовано, то есть какие-то концерты, мастер-классы, я первый раз с таким сталкиваюсь. Шашлык, шашлык, шашлык жарили перед участками, там где-то будет да. да. да. да. Для И тех, общем. кто не видит, акция «Счастливый билет» до 9.00, чайный стол, полевая кухня, не развлекательные спортивные мероприятия, картинная бремя, агитский стилар. А что такое акция «Счастливый билет»? Это а. лотерея? А это да, это все блин, мы вот это в цирку. А вот Мастер-класса, что квилинг? Клин. Там Глент, потому много ресторанов, чем было техники. не полегче. Дегустация а кондитерских и колбасных изделий, выпечки. Мне кажется, это во время подсчета было. Консультации это врачей, измерение давления. Актериально в давлении Там больше всех. Там генерологи, венерологи, гинекологи, стоматологи. Это не избирательный участок. Ну, если захочешь, каждый будет голосовать. Стол. То есть поэтому после этого мы явки, в принципе, ну, немножко перестали так удивляться вот такой большой. Нет, явка там действительно. Мы приехали, значит, а на участке. Да? То нет. есть встречали, в в общем-то, нормально. Первый участок, на который мы приехали, из нарушений, что было замечено, это то, что сидел какой-то... Вот мы первый раз увидели шахматку с таким столкнулись явлением. Знаете, то есть -то... такой большой лист, где стоят цифры, да, там от 1 до 2 тысяч. Когда человек приходит, они зачеркивают... То есть, ну нет, он... сам человек я так понимаю. <связываю> нет, ну, конкретно не член <связываю> комиссия, <связываю> просто а отдельный а просто... стул прямо перед... комиссии. Вот на да. первом участке это был... Он был, был, был, был, был сотрудником администрации, он сказал... представитель администрации. Да, причем он этого не скрывал. Мы сказали, что он знает, что незаконно здесь находиться. Он так посмотрел на нас. А почему незаконно другие же находятся? <связываю> Но надо отдать должное. При первом же нашем, как бы, сказать фи, его убрали, да. мы второй раз приехали, его там уже не было. То есть мы предупредили, что мы вернемся обязательно и проверим, чтобы его там не было. То есть они посадили членов УИК, я, я предлагаю наблюдателю да. одевать в да. кроссовки, спортивные штаны, так, ну, кто-то, вот Вот, там был еще неправильно оформлен реестр выездного голосования. Ну, вот, не знаю, да, то, -то, -то, -то. есть... Прекрасный секретарь рассказывал нам всю правду о том, что эти списки передал им, собственно, Сапес. Водит, собирает с бабушек, потом передает в ТИК, а ТИК передает им. Мы, естественно, на, на что возразили, что это, собственно, незаконно. Я Диме позвонила, еще уточнила. что есть как народ. с бабушек с не незаконно. Вот, да. <как> незаконно то, что... Если ТИК если передает списки. Не ука... Нет, а реестре не указано, что их... Короче, ты можешь сказать, приездные? что Тип может принимать заявление. Чик не ты может, ты заказываешь, Уик принимает заявление. Уик принимает заявление, что я сочетаю сначала. Э, да. Вот, собственно, я одной рукой руля на МКАДе на скорости 120 км в час. Лене все это объяснил. В реестре должно быть записано, кто принял. Да, вот, да, да, да. И, соответственно, там было написано, что кто передал, да, кто сообщил, там еще есть такая графа. Там была написана фамилия члены ТИК да, и в скобочках типа пояснения, что это ТИК. Почему мы не стали что-то как-то с этим делать? Потому что заявления от граждан у них вот эти, они все были. Письменные? Письменные. Подписанные? Подписаны. А, ну, туда да, да. Причем они потом показывали, они говорят, ну вот видите, один передавали, да, вот его заявление, а вот это уже к нему сходили, вот уже написано, что недееспособен, не проголосовал, ну уже, вот, ну, типа пометка, что уже вообще не. Недееспособен, еще... да? Недееспособен, да? Ну, что, как Что он заходил в Они заранее просто недееспособные. Эти... Ну, в смысле, в же объяснили, они объяснили, что это уже... неправильно. Они сказали, что просто тот, кто не может сам... Ну, они просто для себя вот. это, ну, как бы, помните, почему не... Грамотность уже? Ну, да, справа недееспособен, сам тоже пришел. Но, но лучше, чем в Алексее. Вот, то есть, в принципе, этот район мы объехали, больше никаких серьезных нарушений не было. И уже, ну, может быть, там в ТИК кто-то позвонил, они уже прям готовились к нашему прессу нас встречать. А может, чай, может быть, еще что-то. Ну, мы везде проверяли, соответственно, рестроевое голосования, чтобы книги были без отметок, там сброшированно прошиты. Вот, ну, просто, да, там, участки смотрели, как что. Посмотри, вот. на участке, чтобы 80% явков, которые ты так веришь. Чтобы эта явка была реальной, на участке постоянно с 8 до 8 должна быть толпа народа. Да, толпа. На, на, народу там было. Я вам потом сейчас еще покажу даже такое небольшое Но видео, чтобы а атмосфер наблюдателей было мы. не очень много. Те, кто приезжали, нет, нет, там были, нет, там были, наблю... было очень мало. Мы... Да. Нет, не со... были, нет, было нет, нет. Было мало. Мы сотрудничали, мы работали. мы встречались с яблоком и с голосом, который там наблюдали. То есть мы работали с ними вместе, то есть мы координировались, как-то наша работу. Новосибирский. да, Новосибирский голос там надежно. и от яблока. То есть, ну как. Конечно, там разные тоже от «Яблока» наблюдатели там. Но, тем не менее, они наблюдатели, претендующие быть независимыми и грамотными, они там были. К сожалению, там тоже сами наблюдатели даже не особо грамотные были. Ну, такое тоже что, Толпа народа была на каждом участке постоянно. Не было такого, что, как допустим, в Крымске мы приезжали, но там тоже явка была высокая. Говорили, у нас тут толпа народа, при этом пустые избирательные комиссии. Смотрите, какой набор. Да, вот это, это да, то есть приезжаешь на каждом участке. участке рынок. То есть ты можешь прийти, там, мало того, что к гинекологу сходить, но еще и отовариться. А. Вот, концерты везде. Это есть... концерт. А цены на эти продукты, они были нормальные или сниженные? А мы не знаем, какие там нормальные цены. Но они дешевле, чем в Москве. Дешевле? Ну, такой товар, как вот на из выходного дня. А это шашлыки. А это шашлыки, да. Шашлыки в избирательном участке. Если цены нормальные, то это по закону. Если цены сниженные, то 56-я статья. Нет. Вопрос. Фотку по избирательному? Нет, нет, нет. Каким образом? Нет, нет. 56-я статья. Кем? Непонятно. А важно, что если не актуальный кандидат за специальный вот на самом деле, я считаю, что такой подкуп это нормально, ну пусть приходят люди голосовать, ну это же нормально, чем... А подвозы там не замечали? А смотрите, ребят, по поводу подвоза, а что за подвоз, он, если это организованный специальный маршрут, это законно? Это законно. Это, кстати, было заранее, не так, что, кстати, избирательный там 50 дополнительных автобусов. Да, ребят, еще, еще один момент, у них... Городской транспорт а, в этот день работал бесплатно. Не Машина завода. Ну, ну, Просто конкретно это завод не организовывают. Потому что там нет, у них есть нет. несколько градообразующих предприятий. не сможешь нет. понять, проводили за неделю это, до выборов, со всеми людьми, которых привезли на автобусе. Представляете беседу о то том, что вас на сессии не сразу беру. если вы были такие вопросы. Когда у вас у вас все в Ну, там есть такие варианты. Смотрите, нет, ребята. Момент, коллеги, да? коллеги, ну, а, как смотрите, как значит, это все, делали. что было организовано избирательной комиссией, да, вот эти дополнительные маршруты, а, вот это, да, там, бесплатный транспорт, это все, не, то есть, если это делает конкретный кандидат, то это, по-моему, противоречие закону. конкретный кандидат не будет настолько идиот, а вот чтобы это что настолько говорит? явно это там все сделано. Такого ну, совершенно нет, просто... я, я не спорю, что это вполне очевидно возникают в я, нет, я Понимаю... что а, все-таки есть связь с кандидатом. Я даже больше скажу, что так как кандидат от власти, как правило, он занимает какую-то должность в администрации, а вот это все организует администрация, то, что происходит, да, в день выборов там бесплатные то маршруты то, транспорта, да, там дополнительные маршруты, это естественно люди, но мне кажется, ассоциируется как то, что вот это там власть для них сделала хорошо. Да и там еще это... другая проблема, что там оппозиционные кандидаты, и о них вообще никто ничего не знает. То есть, соответственно, просто люди, когда приходят на выборы, уже имея вот одну кандидатуру, там было полностью отсутствие агитации, мы поспрашивали там и кандидатов. То есть им просто, ну, не то, что запрещали, они даже в это не вкладывались в плане агитации. То есть тот же самый яблочник, который, наверное, единственный, который там оппозиционно за что-то боролся, не считая там от ЛДПР, вот этой девушки, которая больше боролась за то, что ее восстановили. Вот. О них никто не знал. Там единственный узнавай кандидат был, это вот единственный, который ставлен как администрация. Конечно, за него все и голосовали. То, что результат на 90% предопределенного периода администрации... А что тебе мешает? А, напечатать вообще да. дешевые Хотела, листовки да, нужно да, укладываться это уже это минимальные затраты да, да, да, да. вот и даже были же выборы будет. вот когда президентские да, да, да. в Москве да, были еще муниципальные предыдущие. выборы да. люди приходят вот им дают бюллетень бумажки да, где 4 это, фамилии которые я все, все знаю и еще 10, 10 фамилий которых я вообще не знаю и я ставлю крестик того кого я где-то когда-то слышал это может быть какая-то фамилия прометкнула в листовке и так далее вот только таким характером то же самое здесь вы муниципальном Здесь люди Без приходят люди голосуют за того, кого они хоть как-то, как-то видят. Там, и, чай, не, чай, там чай, не было реальных а, оппозиционных. То есть там вопрос что ху будет какая-то, ну, э, я не знаю, что даже подоплека что-то такое, интрига, вообще там вообще этого не было. Но там вообще не, не было пасу, интриги не никакой. То есть там было изначально все ясно, кто выиграет. Там не было ни одного сильного кандидата. Вот. То есть Как было только вот в этом вопросе. Ну, Ходится, ну, давай, я не изучала Кемера, я не верю, что стаж вообще сташ, не потому что он достаточно. Сташ, он, такая мы были практически вот, день до выборов, и в день выборов мы были в его штабе. Ну, не в день выборов мы, мы катались, но периодически туда заезжали, потому что мы там его наблюдатели привозили, там забирали отсюда И, собственно говоря, там все концентрировались, там и голос там же был, ну и, собственно говоря, мы туда приехали, чтобы информацию получать и, собственно говоря, вносить ее. Вот, эту информацию ну, по тем машинам, которые мы выявили. Ну, абсолютно амебный, то есть никакого, никакого активных действий никаких не предпринимал. Хотя единственное, наверное, такие плакаты, эгитационные, которые мы нашли, это были за него, извиняюсь, он больше никто там особо не агитировал. Ну, вот. он так. Он же никакой был. Что это за видео а это я немножко когда вы убежали в машину я сняла просто вот там с музыки прямо да там атмосферу просто да вот не там действительно вот люди приходят вот на выборы как некую ну, не то что праздник но как ярмарка какая-то то есть они кстати советская традиция вот, там, там я вот, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, если не до этого с людьми не работают. что вы должны прийти конкретно проголосовать за кого А если действительно вот что вот у людей так воспитывается дух, что надо прийти на выбор и проголосовать, тогда это правильно, это хорошо. Это тонкое дело, надо прийти на выбор, проголосовать, или надо прийти а на, на выбор купить дешевых пирожков. <свят> а одно другого <свят> не исключается. <свят> вот, тоже не вижу ничего плохого. Воспитывать культуру <свят> сознательности и <свят> желание набирать <свят> себе власть, это тоже <свят> очень важная <свят> вещь. там торговли на выборах там прай... обстановка да, праздника да, была, да. но это была демократная да, лояльность. Была. А, 80 -ми. 80 -ми. а что в этом плохого, если получается явка тем, что люди там могут там... Это явка искажает. Нужно бесплатно а, на которые, давай, это которые... Тоже... Ну, вот на это покупают. если явка, порядка 80%. Тут уже все, честно говоря, я не понимаю, как это можно... кстати, по поводу да, вот здесь явка была больше чем в Крымске. Нет, То есть, там да, есть сидели, вы на сидели, сидели. Просто даже вот яркий что? пример вот мы объехали весь конечно. что это вот такая вот такая вот такая вот такая вот есть вот это? вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот Дима, Дима, это наше видео. Давай следующее, что-нибудь более. Я хотела это показать, да, то есть вот такие песни патриотические достаточно, они играли вот на участке, да, то есть советские песни, да, там «Город мой», там уже видели все. Пирожки там да, действительно Писк ну, дальше... ролик со шашлыками Прямо перед уиком Покажи лучше вбросы карусели вы, вы смотрите, сами, сами вбросы и карусели а, Так Ну в тике покажи, как Потом... тебя там Как тебя хотя... и выборы писали ну, в Не, общем, нет, потом стали поступать да, какие-то у нас сообщения, нет, стали поступать сообщения о вопросах, да, то есть мы поехали на участок, откуда там, да, нам яблоко попросила. Вот, да, ну, надо было видеть, конечно, председателя секретаря комиссии, которые... А это уже в а, Это уже просто тоже... там две разницы были, на самом деле, как будто два разных мира. Вот где мы были, живой район Кедровка, хотя нам сказали, что это самый сложный район, там действительно все прям по закону, там были мелкие замечания, которые устранялись по первой нашей просьбе. И когда мы повторно проезжали, все было, ну, как, как мы сказали, то есть никто ничего там не нарушал. Да, когда мы говорили, если не исправить, напишем жалоб. А вот в самом Асеке, непосредственно в самом городе, то есть там действительно творилось что-то такое странное. То есть там, ну, были и нарушения, и были переписаны протоколы, и все как, ну, стандарт. Все. А результаты по району отличаются? Ну, так, Нет. Только там явка, по-моему, выше, потому что кедровки, я, я, явка была в Кедровке, вот а там потому что градообразующие предприятия и все отпустили пораньше со смены, они все приехали, ну, на автобусах проголосовали. Там не пораньше, а пустили, там просто сверху ну принесли перед... на час, то есть они смогли рано утром приехать. Проголосовать, их потом... а, да, там увезли. Да, там, да. там абсолютно рабочие район. А, смотрите, вот это вот что ли, да, сейчас будет у нас? Ну, вот. это, это, это 119% процентов. Циф... Да, это 119%. После 146 Ситуация улучшается Это видео прогресс на лицо. Видео заполнение 19 процентов. Правильно я понимаю? Да, правильно. Да, это вот то самое. Смотрите, смотрите, сейчас появятся цифры. Есть на лицо, вот сейчас, есть, я, там, сейчас, сейчас, сейчас, там, да? там где у нас ну, 400 Мы будем заниматься будет, да? этим до конца. Да, да, А, да, да, да, заставили говорить Смотри, а смотрите, смотрите. А на ёбке проводим математики. 1430 бот. Они видео даже засняли как-то в студии. Мы во всём интернете фотографии из Тиковского увеличили. Фотографии, да, видео-то нету. Да нет, а уже и это... видео а есть на самом деле. Можете... А вы вы можете да? можете... Это, это все хрень. Есть идеальная. Акула... А Нифига себе хрень. Сейчас Заполнение, Заполнение протокола. Проток... А самая камня рука-то уже двинулась. Я знаю, естественно. Это я на по аптеке, это сфоткала, соответственно, выложила. Видео сразу не могла как бы. Спасибо Роме, он там пояснил. У меня не было такой возможности. Ну а копия протокола есть? Копия протокола, естественно. Я даже больше скажу, есть копия протокола уже переписанного. Есть две копии протокола да. и будет сутки. А копия увеличенная вводные вот есть? Слушайте, увеличенная форма протокола. есть У сводные есть, которая заверяется из тика. Самое главное, это копии, которая получается, Соответственно, то, что потом. Вы все итоговый протокол, так? Копию можно получить, если в ТИПИ а больше. В ну, то есть, давайте <соцентричная> <соцентричная> если немного мы восстановим хронологическую часть. То есть днем мы просто, да, уже ездили, соответственно, по участкам, откуда были сообщения о нарушениях. То есть всего три вброса. Два как бы остались зафиксировано. в а, Ну, как зафиксированы на мы, то есть, ну, как, когда мы еди приезжаем едиоток, Да, но когда мы приезжаем на участок, наблюдатель говорит, что был вброс, и он пишет заявление в полицию, мне кажется, вполне можно доверять такому наблюдателю? Нет, туда. Что... вот чек броса. Это откуда? Это такая. Да. Информация, информация о которых а, стала, а, которые. Даже что-то ну, а, все, все Нет, а, информация, которая располагают. Да. Или вы еще больше а нашли? Вот. А эти все вот, с кем вы координируете сколько а вообще все. Но там вопрос такой, что в, самих, в самом Кемерово наблюдателей вообще не было. Да Нет, были вот учитывая, там казах. были яблоко вот, и... Вот. Но, привезли. но вот сколько участков было покрыто? Привезли да, 40 наблюдателей из города Новосибирская. То есть это как раз яблоко, волос, да, да, да, часть хорошо. ребят наших привезли. Вот, и, соответственно, а, сколько, сколько можно считать? Половина, половина было под контролем? Нет, не, не, да, не нет. нет, там участков. Почти 200 участков, соответственно. наблюдателей. Ну Не-не-не, ребят, я, кстати, вы так... Не, ребят, там еще были наблюдатели от ЛДПР. Я с ними потом познакомилась только в ТИКе, но эти наблюдатели, я переблю, переблю на те наблюдатели, с которыми я... Но они вам не давали информацию, поэтому, когда говорится... Нет, сейчас, нет Дим, сейчас они вы ну, с ними... Да. Грубо говоря, а к чему прямой вопрос. Когда говорится, например, три вброса, да, значит, надо умножать на два с половиной в среднем. Да? По крайней мере. Одна Нет, наблюдатели... Не... Да -да. Нет, почему? Там, где нет наблюдателей, Но там нет. Ну, они развлечали куда? Конечно, Я развлечали. Ты что, где. А как они разберут, какой наблюдатель, так сказать? Миша, а, это это есть обык, ну, я говорю, 40, 40 человек привезли. На... Ну, ну, ну, ну, привезли, а не привезли, а, а? У них там, было там, где не было наблюдателей. А? Да. В Кемерово да. не, да. не было наблюдателей. Вообще от Кемерово ни одного наблюдателя. подожди, а Ераслав и Дали, они с Кемеровом нарушили. Но они сидели у нас. Ярослав, Нет, Ярослав не нарушил. вот этот странный, вот которого я очень не люблю, который там сказал. А, е ⁇ там... А, е ⁇ общались. А, Петр. Биотер, да, да, но он был, он же в штабе был, он да, наблюдателем ты был. Ты веришь в них там? Еще три нет, года? нет, нет, у него не было, да. это точно, потому что они привозили точно из Новосиба. Не но было там да. своих. 40. То есть Таш оплачивал им интересно, там. с мы, да, мы, мы видели, только и знакомились, общались с ребятами из Новосибирска. Да, ребят просто были. То есть их привез непосредственно И один из кандидатов... Поймали вброс на одном участке на 328, а там, где были там прямо поймали. Все в конце? Или что, всех да? в ну, вот на 249 я был, Конечно. где вот там... Как где сказать, был, вброс. был вброс? Там комиссия совершенно не Достали? Нет, которые не достали, просто которые просто достали просто на одном поймали, дали по рукам наблюдателю. после этого, естественно, как бы сложно что-то было сделать. Но прилетения опустились да. в урну? Да. А в конце Единственный момент, шло... там у них там другая песня, там написали Это на SIP News про эту тему, выложили видео, то есть там мы писали жалобы, но все безрезультатно. В общем, там комиссия неадекватная, они нам дали посмотреть садили наблюдателей, в акте, а сами отступили стол и буквально за 5 минут все считали, разложили по пачкам и уехали в этот. То есть мы за это время успели только жалобы записать. И... Цифры сошли. Все сошлось. Только там один момент. То есть зафиксировали один брос, хотя там постоянно присутствовал два наблюдателя от яблока, один, соответственно, от партии, другой от кандидата. Вот. И за этот момент был зафиксирован только один брос. Там щелочка, куда руку бросали, она... Ну, туда сложно что-то пропихнуть, более пяти, пяти, пяти, пяти бюллетеней, то есть там реально ну, очень да, узкое, то есть не как обычно. И, что и честно про говоря, вообще не разу смысл этого делать. То есть, нет, если нет, только массово что-то они там, там делали, по два-три ну и да, то. Да, Даже да, если да, там да, кандидат, сколько у него там, у него отрыв получился. Я на моем участке, можно даже пускай протокол посмотреть. Да, это да? Раз мы все еще стоим, Это стоим, это стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, стоим, Посчитайте, сколько 5. А Тогда там были такие участки? Да, да, да, там да. большинство. А все И причем это тоже, если явка 90, да? 80. Ну смотрите, 80. Вот 80. на моем 80. участке, 80. на 249, где я ну, остался, 100. там, Запишу, там. Да, нет, да. Нет, нет, не бывает нет, такой явки нет, ни в одной стране, не бывает, нет, бывает нет, такой явки. Я тоже не согласна. что Нет, я вполне допускаю, что какой-то процент Даже вот если взять, смотрите. Хорошая погода. На 249 проголосовал в общей сложности больше а вот это статистически невозможно. Коллеги, а мы хотим знать о том, что нас ждет, как задерживали ребят. Как задерживали, как вязали. Белую машину, не берите, у вас не будут задерживать. Вот полезная <говор> ну, а в, в общем, когда <говор> мы... <Туда говор> Да. Тихо, тихо, пожалуйста, тихо. А ну, в общем, когда мы, соответственно, увидели вот эти неправильные данные в вписи, ну, которые явно а да, на 200 бюллетеней больше, билетей, не больше Ширили, получилось, да? а мы решили да, не дать всего. переписать протокол, да? то есть довести ну, это дело до конца. Больше, потому что председатель ТИК приняла решение о том, что да, там надо исправить эту ошибку. Вот, мы решили всеми силами этого не допустить. Соответственно, члены комиссии на одной машине поехали на участок, ну, на самый участок, мы поехали с ЛДПРовцами, другой, соответственно, потом к нам подтянулась, подтянулась остальная часть команды, ну я была да, там в ТИКе, они с участков уже там, когда все закончилось, с на к нам приехали. Ну, ну, Интересная спорта. картина, школа, ночь, время же часа в час, полу второго. полицейские, тоже одетые формы в форму, но на штатской машине, Сейчас видео <соценно> этим, которые снимают, вот, то есть сначала часть комиссии, а, ну и часть комиссии -то тоже приехала на машине, вот, вторая часть комиссии, ну, председатель и секретарь, их как-то нет. Они куда-то пропали, и вот. ну, стоим все, значит, ждем чего-то. Стоим, ждем, ждем. Ну, мы там решили стоять до конца. Несмотря на то, что пришла директор школы, начала кричать, что вы тут стоите, в 3 часа ночи приходит директор школы, и mm -hmm. на территории школы начинает резко орать на нас. Мы говорим, ну, полицейские тоже стоят. — Ну, она попросила немножко отъехать. Ну, собственно, мы отъехали. Вот. Ну, собственно ждем, а ага, приехал потом председатель тик на машине приехала, посмотрела, вышла из машины, села в машину, опять уехала, тоже тик, вот, ладно, ну как бы у нас уже скоро самолет, мы решили Комиссия сидит машина, да, часть комиссии сидит машина, а часть комиссии нет, вот как-то так вот, соответственно, у нас скоро самолет мы оставив там коллег из ЛДПР решили немножко отъехать, там перекусить. А потом мы решили, ну, что, ну, мы, да, мы вернемся, да, там звоните, как если что-то начнет происходить. А вот, Ну, соответственно, мы отъехали. Ну, там, могу вам видео показать. Вот. Ну, что-то вышли из машины, посмотреть, какое это заведение работает дано или нет. Все-таки Кемером, 3 часа ночи. Подъезжают две машины, одна ДПС, другая полиция. Потому что поняли, почему их две, ну, вроде к нам. Соответственно, подходят, просят у Миши показать все документы, забирают Мишу с документами, а потом Миша отдает, оставлять документы, с кем-то долго совещались по телефону, потом говорят, вы задержаны по совершению преступления, ну, проедете за нами в отдел полиции. Ну, мы мало понимаем, что происходит, приезжаем, все, у нас в отдел полиции берут паспорта, мы, соответственно, переписывают паспортные данные. Потом, говорят, да, мы говорим, а в чем вообще причина задержания? Ну как, на вашу машину пришла ориентировка, кого-то, ну, избили какого-то человека, да, с этой машины. Вот, и вот, соответственно, вас в этом подозреваем. Ладно. Ну может, фотки показать, не знаю, такая атмосфера. Я просто ни разу не была, меня ни разу не задерживали в отделении полиции. То есть, это что, это, там сидят прямо реально там вот за решеткой, сидят такие задержанные люди. Я серьезно. Просто самое удивительное, что понятыми на моем допросе было два человека, один явно с признаками наркотической зависимости, а второй явно с признаками алкогольной зависимости, причем они как бы при исполнении были. И что самое удивительное, то что там действительно, ну, как-то, может ну, быть, там слышали, действительно еще слышали, советский да. период у них э, остался, причем такой конец э, советской власти, то есть, пока мы ездили по участкам, то есть, э, непонятные черные машины за нами возникали, когда я вот сидел в Тике, э, пришел непонятный человек в черной кожаной куртке, который как раз-таки вылез из этой непонятной черной машины, э, у которых было несколько на улице, спросил, где эти из Москвы? На самом деле... Нас они сопровождали довольно ну, длительное время, то есть по всему нашему рейду. Мы там пока наблюдатели отвозили, страшные места, там действительно неосвещенная часть Кемера, это очередная загадка для нас. Вот. Ну вот, собственно говоря, наверное, вот когда нас задержали, явно нас там уже давно искали. Вот. То есть там все было. По поводу мечты, которые сбываются это звук. Здесь вас не слышно. А, это. Это полиция. Дима, у тебя что-то да, волшебное зарецца. Конечно. Можешь. Надеждин, он Нет, совсем быстро. Ну, да, он знает. Это... Сейчас, собственно говоря, да, Надеждин, причем Надеждин в это утро сказал, что его никогда в жизни не задерживали. Да. Именно в этот день нас задержали. Сегодня Борис Борисович сказал, что его никогда не задерживали. Не сбывается. Там достаточно много странных персонажей было. Да, там же приводили. Вот там не было. Еще процентов 50% мы тоже видели на участках. То есть э, они также. Ну, вот это я на У каждого у Игорь в Алексеев ну, каждом... Алексе, 4 человека сидело в машине сидел в Нет, что самое интересное, полицейский, который был в Тике в Ленинском, а потом здесь. но ну, мне показалось, что это дом. Потому что когда я начала снимать на полицейском участке. Он стал мне снимать, ушел, и больше ничего не появился. <соценно> <соценно> ну, я раз с людьми в Штатском приходили, спрашивали у полиции, все ли в порядке, и раз. Полиция так и пыталась... Ну, те же самые люди в Штатском. Люди в кожаных куртках, так сказать. Нет, на самом деле, когда ли... мы сказали, коллег... ну, ты зовут Эмпера, с людьми караулили комиссию, они нам сказали, да вы что, вас еще задержат, я не поверил. ну ладно, нас задержат, вы что? А сказали, да, ребят, это Кемер. Надо вот. Дальше. Ну потом мы с ними созвонивались, они соответственно тоже говорят, они говорят, ну ничего, ну не, ну не бойтесь, как бы у нас это нормальная практика, вас тут сейчас до утра поддержат. Чтобы нет, чтобы вы никому не мешали, да, а потом, отвезут на аэропорт, да, то что все, чтобы улетели и больше вас. А вы смешники там, да, смешные? Мы где как, мы наблюдатели, наблюдатели и смешники, у нас да. Мы, самое смешное, что мы были в это время не при исполнении, мы поехали просто поесть уже. ну а почему это почему? слабее представить уйти. если почему? может быть, кстати, ну честно говоря, вот в то время мы понимали, что этот аргумент их ну ни в чем не убедить. Нет, ну и смысл. Какой был смысл? То есть там войны-то не было, просто сил не было. Просто потянуть время. Единственный смысл был просто потянуть у них. Чтобы мы... Я имею в виду смысл сопротивляться. Какой был? А им смысл сопротивляться? А ведь на то, чтобы еще на них дело завести, а потом туда мотаться, что ли? тоже за этим делом. Иначе ну, там, там ничего с нами не делать, просто, просто вот время потянуть знаем. и все. А им-то понятно, что. Мы, ну, мы да, тут да. сразу понимали, нет, что нет никаких да. там убитых, ну, а раненых. Протокол таки хотели переписать. Да, в результате да, они да, переписали. Да, да, только для этого, они, чтобы мне спокойно кажется, все -то ставят, Потому что они могли, вот, люди по уезжать, вполне все сделать. Ну, просто вот не знают, что делать, да, и просто да уже так, мы казаться, молодой, решили, когда мы уже уезжали вот. у нас нет кстати у нас досматривали машину мы тоже боялись что могли что-то подбросить потому что да, это мы четко сразу фиксировали Лев. Да, Лев. даже бья А на а были удивились. вот эти люди которые сидят у них за решеткой это стандартная ситуация не откуда ты еще дверь не ну как-то дальше развивать нет естественно я думаю что мы им напишем просто официальный как бы запрос да попросим да, разъяснить да. А почему да, у нас да, да, <сих> пояснить как там основания нас задержали мы обвиняем у вас юристы есть да ну я юрист если что -то. <сих> а, <сих> Миша тоже юрист саша <сих> тоже юрист <сих> не, не будем взять мы сейчас продумываем опять же хочет мишу главный обвиняемый там миша да его, его два часа допрашивали <сих> он и подходит вот, отдел <сих> машины <и, сих> <и, сих> ориентировка <ся> на него <сих> пришла то есть он избил да Да. <свеч> Поколько объяснение там не есть. Нет, он, он есть, он подписан, а то есть там нормально он все составлен, то есть никаких вопросов нет. Что, зафиксировали все эти данные? Кто и что? это человек? Его можно, грубо говоря, ну, там же есть. Парады. Нет, вот, на пост... самом деле, к протоколам, то, что они там писали, вообще никаких претензий нет, то есть они написали все как есть, то есть машине ничего не найдено. Да, а так, копии протоколов у вас есть? Да, на вас заявление написано. Слушайте, все копии протоколов нельзя ли? Нет? Нет. Да. Это очень нет, интересно, нет. интересно, потому что потом протокол может оказаться не тем, который вы видели. Ну вот ну, увидим, чем это окажется. Нет, что подписываешь потом? Да нет, Саша, это можно все сделать. Да нет, я на самом да, деле, вот, да, да, да. как бы если мы туда ну, сейчас полезем, может быть что-то новое появится, да. а так я уверен, что а они думаю, просто он убрали и все, им это не надо. И... У них была главная задача потянуть время, чтобы да, мы уехали. Развитие, то они эти копии убрали. А если это будет иметь развитие, то потом вы в этих протоколах можете увидеть что новые интересы. А, то есть, не, не, все что то все-таки у нас что-то нашли? Не-не-не, обязательно, конечно, надо. У вас понятые, пока а что я просто Они свои, которые, любые, все документы, копии надо брать. Сам писал, ты фотографируешь. Не всегда показывают вот вас те заявления, потому что говорят, дело не заведено. да, мы Нет, стоп. Протокол задержания. Протокол задержания. Протокол, если был бы... Они могут быть <связать> мы, мы, мы, мы же вас задержали, вас, вас просто опрашиваем. Потом <связь> был <связь> вас задержание, кто будет? убийство, это не намного, не было. А если не было, то не Саш, мы, я тебе многого не знаем, как типа не задержи, просто написал. Не, ну да, давай. А ты, конечно, не делал, в итоге не заведено. Я делал. Бетров, давай поставим. Слушайте, а вам задержание оформляли или нет? Конечно, да. Как? Оформляю, то есть протокол задержания написали. Привет. И вы его подписали с протоколом согласны? Мы на сегодняшний. Это, не шоу, не шоу. Но, и, ну, конкретно, я это подписывал бумаги, потому что да, только я был там, грубо говоря, если не, не, не да, подписываешь протокол, да, они оформируются понятыми. На самом по деле у них была одна радость. Когда они узнали, что у нас самолет через буквально там два часа, да, они сразу, все, мы сейчас доложим, он долго держать не будет. То есть у них не было задачи нас как там на опознание или еще что-то вести. Вообще никаких таких задач не было, мы их сразу принимали. Нас задержали, Тут вот этих двух часов достаточно, чтобы переписать необходимые бумажки, чтобы мы там не контролировали, кто как пройдет. Потому что точно так же вот мы тоже сидели в первой машине, перед нами вот Наши коллеги из ЛДП. Нет, нет да. потом просто мы с ними тоже перезванивались. Да, они сказали, что ну, к ним тоже подъехали. И тоже, ну, там просто были люди немножко, там, да. один там из них был членом был сберкома, да, там другой еще там, с определенными статусами. Да. Да. Да. Они тоже на, на этой были. машине были. И ну, на них тоже пришла ориентировка. И, на них тоже пришла ориентировка, к ним тоже приехали. Но они уже такие кемеровские, они уже такие бывалые. Они сказали, что мы мы никуда не выйдем из машины. <laughs> и делайте, что хотите. То есть, их не забрали. Но ну, они сидели в машине там, а а рядом стояли полицейские на их ничего не происходило, а потом им просто 8 часов позвонили, сказали, что ребята все, в Тике, уже все нормально. Не, вот поэтому, если там ездить на машине, обязательно кто-то всегда должен оставаться в машине, потому я просто поговорил по выборам. Обязательно один человек сидит в машине, всегда должна быть связь, и надо в машине сидеть именно смотреть, потому что приподходят, прокалывают колеса, подбрасывают. Да, там это реально, без транспорта это вообще нет. никогда. Да, туда. Вот. Но и честно, было и... страшно. Потому что ты понимаешь, ты не маскет, ты в кэмера. Можно меняться, то есть там группами езди, такая, ну, мобильная группа, это очень удобно. Но машину ко не оставляют. Ну, кстати, часть людей готовы помогать, но они наблюдательности, например, взять не очень хотят. Если скажешь, нам нужен шафер, вот что. Ну да, вот. Нет, очень важно, говорю пошла путь с что. Да, на самом деле любая, помощь здесь, она более чем. Все, кто застал был а на машине, то есть нас тоже остановили, оштрафовали. За нечитаемые номера... То есть, да, вот эти формальности, они, на самом деле, самое главное, убивают не то, что там какие-то деньги или еще что-то, это время, самое главное. Там уже все-таки ограничено, и даже вот мы когда ехали, уже конец, мы распределялись по сложным участкам, ну, на основании там выдержек по состоянию условки за день. И у нас там было там, 10-15 минут на то, чтобы раскидать наблюдателей по участкам. И вот эти 10-15 минут, они многое могут решить, там, если, если закрыть И участок. Это, в общем, виде, да, по да, по так то... времени, так сказать, наши сказать, контрагенты, они пытались задействовать. То, что с утра отсутствовал доступ в ту часть города, где было шесть уиков, и то, что на участках председатель немедленно говорил, так, с вашим направлением в ТИК, и без решения СТИК ко мне не приходите. Прикольно, особенно, когда вы этот ТИК не доедете. Потом они не рассчитывали на то, что в этой части города люди окажутся с утра. Да. Нас мало, но мы там оказались. Ну, нас э, в живом районе Кедровка, нас тоже не ждали, вообще не ждали. То есть, ну, когда мы появились, когда Лена пришла, сказал, что новый, что я новый член территориальной избирательной комиссии, было видно, как руки стали дрожать на него. Она очень грамотная, у меня сейчас нет форума, потому что в на участках, но я позвоню, они приедут, мы сейчас примем решение, будет вам удостоверение. А зачем специальным отдельным решением выдавать удостоверение? Чего ради этой комиссии собирать Она надо? Она почему-то решила сделать, я ответ не понимаю. Ну, с этим столкнулись. Вот. А, а? потом а на заседании, где рассматривались Понятно. вопросы вот, о членах с правом голоса, я, я присутствовала. Все решение, которое приняла комиссия, это принять к сведению. И никакого другого они принять не могли, потому что член назначен Он уже при всех своих правах и свои обязанностях. Мы что ты не к ним Главное, и сказать, что не это Теоретически могли собраться и принять решить, что мы тебя пришмали. Ну, они запросили ты же пока не стоит? Если режим отнести, то есть работает, личночка забыла... Сердневский как не могу Вообще, как Как все смотрят на нас? Вот она все Всем подверг партийный пункт. Мне кажется, в Алексеевне была такая ошибка, если бы мы оставили два участка, ну, любых два участка, и чтобы у нас на остальных участках было по 3-4 наблюдателей, было бы гораздо лучше. Ну да. <raped oriquer> На каких-то участках смогли бы сделать ну, честную Вообще нашу председательство, говоря, а в принципе, можно Можно было. Вот, если бы у нас было не двое, а строя лечебная. Красная, знаешь, а вот просто первое, кто второго, я вышел, под 70 копеек. А ну, ну, ну в зал, 10, 10 а минут, ходим, что один что человек постоянно следил за шливей а урника. Сцен, а стоял за А, а если там э, два человека на участке <свят> в одном времени, то <свят> это... не знаю, Тема сейчас Я Я Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. не и Я ну, мы сами по глупости его задержали, потому что мы уже там сидели, обсуждали все, что там было. Мы последние зашли. Не, они прям четко нас отпустили, проводили до да. нашей... Да. На что я хочу обратить еще внимание? В чем на транспорт соответствует? Да, можно секундочку внимать? В преддвере узловой, вот с чем мы столкнулись на 104-м участке в Олексине, это то, что с самого, да, э, нижняя страница. <связывая> uh, Первое. Это то, а, что а, с самого а, утра, а, да, мы наткнулись а, на да, мощное да. противодействие местных наблюдателей. Ну, да, да, uh, Фото-видеосъемку а, ограничивала не комиссия. Вот а, а, а, а, а это, а, а, а, а, это да, предоставили местным наблюдателям. И ограничение перемещения тоже пытались организовать они. А как только я вообще они кричали, вы нам загораживаете. Да, это, это Кого? Наблюдатели? Но они все да. равно ну, не, не учились. Были. Но поскольку я ну, стала курзать ну, постельки, да. запретить да. а а же а, а еще это. они затевали дискуссии каждые 10 минут. Вот да, и они развлекали, а... Что такое? Мономет. Я же я А я видела, да? А ты, да? А да? А ты, да? Я... А А А А А еще там, слушайте, вообще вот этого полицейского приближения. Да, да, да, у меня все есть его данные. Это прекрасно. Что там? Кто -то, кто -то, кто -то. Я как там раз думал. так, я ссылается на... Следующая апокатительная если вы не ссылается на